О, всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Skyns TV. Ваша задача заключается в том, чтобы подписаться на этот канал и, конечно же, наслаждаться просмотром видео. Сегодня вам предстоит узнать, что такое аналы. Это название происходит от латинского anno, что означает год. И также первоначально аналами называли доски, которые выставлялись в Риме перед резиденцией Верховного Жреца. Обратите внимание, что на них записывались даты важнейших событий, например, солнечные затмения, имена главнейших чиновников и сообщения о важнейших новостях, допустим, войнах. Чуть позже они были сведены в великие аналы, состоящие из 80 книг. В римской литературе каналы стали называться также средневековые летописи, содержащие краткие погодные записи о событиях. Внимание! В них описывались история Рима от основания до текущего года, Сохранившиеся до наших дней. Описание каждого исторического периода имело четкую структуру. В начале перечислялись имена правивших консулов и наиболее важных чиновников, Затем сообщалось о войнах и внешнеполитических событиях. В заключении рассматривались наиболее важные события внутренней жизни. Описывались праздники, знаменования, явления природы. Отличительной особенностью является то, что в них сообщалось много фактической информации. Оценка же событий была минимальной. Вот почему аналы являются ценными источниками для современных историков. Одна из наиболее известных сочинений подобного рода – это «История Рима», написанная Титом Ливием. Но он соблюдал установленную схему лишь формально, потому что главным для него было дать свой взгляд на историю великого города. Поэтому сочинение Ливия заслонило и даже заменило собой аналы предшествующего времени. Всем-всем! Огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, если узнали что-то новое и полезное, делитесь этим видео со своими друзьями и конечно же присоединяйтесь к Skyns TV, для того чтобы не пропускать увлекательные и полезные видео, которые выходят каждый день, так что на этом канале я гарантирую вам, что вы точно не соскучитесь.